военнослужащие 359-го Смоленского магризованного полка. Маленский вилаятин не нишкалцев, а руссорций на дзербидле, ведь не про сайну солса, алинда, хидметида, царь, царя, видео мирожей от Азерлояра, гуатам, ларни, захети, мея, царя, шап. Ишкалцев, алинда, нескерлерни, силах, темна, ларни, зее, фулдун, Вчера мы были вынуждены организованно отойти от наших позиций. Командование было поставлено в известность. Все случилось потому, что на протяжении нескольких недель нас перебрасывали из места в место и говорили, что наша основная задача это копать. Вооружены мы были автоматами Калашникова и винтовками Мосины. Самое тяжелое вооружение это гранатометы РПГ дальность стрельбы которых не превышает 500 метров. Последним из мест дислокации нам были оборудованы фортификационные сооружения из плит советского производства, которые уже давно выработали свой срок службы. Так, да, командование сказало, что нас защитит. После нескольких дней подготовки оборудования, командование нам не довело, что тот берег полностью занят поисками противника. Мы занимались своими бытовыми делами, и по нам был нанесен довольно мощный минометный обстрел, в результате которого были погибшие. В результате попытки скорректировать наши действия оказалось, что у нас нет связи ни с, ни с руководством полка, ни с командованием батальона, ни даже между подразделениями не было организовано никакой связи, не было ни артиллерийской поддержки. Не в поддержке какого-то тяжелого вооружения. Мы были одни с автоматами Калашникова, не способными дострелить просто до того берега. Мы не способны были что-то сделать и как-то отразить э, нападение на нас. На следующий день был также нанесен уже в минометные обстрелы с корректировкой огня при помощи беспилотных летательных объектов. Подлетали дроны, просто указывали места. И одно подразделение, позиции одного из подразделений были полностью уничтожены.